Изучать скандинавскую мифологию, изучать богов, формулы, уметь их применять можно, конечно, по-разному. Обычно люди, которые изучают руны и начинают работать с руническими формулами, руническими потоками, используют их для естественных своих бытовых нужд. Себя подлечить, детей вылечить, денег подсобрать из пространства все, что близко к сердцу и потребно телу и душе. Мы, конечно, тоже будем достигать этого эффекта. Как без этого? Да? Нормальные, живые люди, всем, всем, всем надо то, что, вот, то, что я вот как раз перечислила. <laughs> все это надо. И никуда от этого не деться. Но это было бы, наверное, мелковато для нас, да? поскольку мы занимаемся немножко более серьезными делами и немножко более серьезными исследованиями. Нас прежде всего интересуют вопросы трансформации, трансформации собственного сознания. Обычное колдунство, поэтому вы можете научиться где угодно, в том числе и сами, вам для этого совершенно не нужна я. Не нужна педагогия, вам достаточно будет книжек, интернета и собственных знаний, собственного понимания о том, что такое руны и что они есть для вас. Но когда мы говорим о рунах как о магическом инструменте, мы подразумеваем, что этот инструмент будет некоторым образом вводить нас в магическое состояние сознания с одной стороны, а с другой стороны открывает перед нами гораздо больший объем пространства, в том числе и магического пространства, которого мы. И до сих пор либо не касались, либо если и касались, то только случайно, не специально. И вот теперь мы с вами должны как бы, получить прописку в этом пространстве, получить права. Руны пробудили в вас некие качества личности, некие качества сознания, которые обязательно должны присутствовать. При такой прописке. Руны последовательно учили вас, что такое есть настоящая сила и какими качествами личностями должен обладать. Маг, Ириль и просто человек, чтобы эта сила у него была, и как следствие, какие поступки он должен совершать, какие решения принимать и какие следы оставлять после себя, чтобы эта сила не проявляла себя здесь впустую. И все это вы учили в процессе освоения 24-рунного футарка на всех трех этах. Руны инструмент магический, а значит обладают своим собственным сознанием. Это сознание имеет предрасположенность выявлять своих и чужих так, чтобы остались только свои. Конечно, свои условно нельзя на процентов сказать, что вот сейчас руны абсолютно доверяют вам, а вы абсолютно доверяете руну. Да? Мы были бы, наверное, лукавы, если бы так говорили. Нет, нет, это не так. Какой-то руне до сих пор вы доверяете больше, какой-то меньше, какую-то руну любите, какую-то руну боитесь. У вас есть предпочтение. Так. так. Я вижу, как вы улыбаетесь. Вот когда мы будем работать в магическом ключе, таких предпочтений, конечно же, быть не должны. Как избавиться от этих предпочтений? Мы же живые люди, да? а людям свойственно быть склонными к чему-то и не склонными к чему-то другому. Вот для того, чтобы эти предпочтения в вашем сознании нивелировать, и нужен был вам индивидуальный иронический амулет, который вы делали, на основании своего, опять же, индивидуального рунического кода, он вам показал, кто вы есть, как бы по социальным нормам, по праву рождения и каких результатов ждут от вас руны и, как следствие, северная магия для того, чтобы вы эти качества проявили. И многие из вас, вернее, не многие, прошу прощения, некоторые из вас, увидев какое-либо несоответствие своему внутреннему я и проявленному индивидуальному руническому коду не поленились и не побоялись внести изменения, в том числе и в социальные инструменты, как то паспорт или еще какие-то обозначения для того, чтобы эту неправильность нивелировать. Потому что вы это вы, но ваша картина, ваша карта да, такая вот, карта ДНК руническая, вдруг открыла для вас, что вы не совсем то, что вы как бы о себе думали, то что, чем вы по сути и являетесь. Кому-то она показала не в правильных местах пустые руны, что безобразие полное. Кому-то она показала несоответствие социального имени, поставленной внутренней структурой я есть им задачи. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает, народу много. Социальные браки, социальные, социальные имена, которые мы носим и принимаем, они, к величайшему сожалению, уже не подчиняются тому священному алгоритму именно речения, которое было когда-то раньше, когда люди жили племенами, когда жили со своими богами, когда имели в племени, в семье, в роду определенного жреца. Колдуна, волхва, Годи, который давал им советы. Да не они нашли такого, возможно, колдуна, волхва, жреца в виде папа, который открыл связь что-то там пробубнил, да, как-то назвал, а то, может быть, даже и не переименовывал. Да, а мама с папой, насмотревшись кино, решили дочку назвать там Анжеликой или Дианой, или еще как-нибудь Лихо. Но в любом случае родители люди социальные, они опирались на, свои, на свой социальный опыт или социальные предпочтения и не всегда понимали, кто пришел в их жизнь. Ну не всегда так бывает. Смотрят они на образ, они а на личность, не на душу. Винить их в этом не надо, не умеют, разучились, и научить было некому, да, как, собственно говоря, и вас, если бы вы не призвали когда-то свою судьбу <смех> и не пожелали встать на свой путь, да? возможно, и вы бы сейчас не умели того, что вы умеете. Но тем не менее у вас появилась такая возможность, и многие этой возможностью воспользовались. И это неплохо. То, что вы имеете сейчас, это предпочтение, предпосылки вашей личности социальной, как надстройки Я Есмь и самого Я Есмь, которая вероятнее всего, с этим согласилась. Но когда вы начали индивидуальный рунический код проявлять на древо Игдрасиль, которая сейчас находится у вас перед глазами, ровно как и я, многие из вас заметили, что руны, входящие в трехрунный код, всей троицей или двойкой, или вообще одной руной, Понятно, они охватывают какую-то часть древа или просто фиксируют вас на какой-то части древа. Тем самым подразумевая, что в вашем сознании будет плановый перекос. Это не хорошо, не плохо, это есть. С этим вполне можно жить и не мучиться. Но при этом надо быть готовым, что пространство, магическое пространство и социальное эгрегориальное пространство, которое от него зависит, и которое обязано его слушаться, будет вас выравнивать. В этом пространстве оно обязано соблюдать закон равновесия. Выравнивать эгрегориальная система может вас только точно такими же существами, как вы или эгрегорами младшего порядка, которые находятся у нее под контролем. Следовательно, ваша будущность в этом качестве, можно сказать, предопределена. Рядом с вами всегда будут люди, которые будут, а, компенсировать вас до целого, и будут такие эгрегориальные системы, которые будут делать то же самое. То есть они будут как бы диаметрально противоположны вам и все время вам показывать то, кем вы не являетесь. Ну, большего раздражителя в своей жизни, наверное, вряд ли можно найти. Правда, Да. Иметь такого мужика, например, который вам постоянно показывает, кем вы не являетесь. Это надо очень любить человека, чтобы его терпеть в таком качестве. Или детей, да, которые вам тоже постоянно это все дело отображают. Начальника на работе, подругу любимую. Вот как, что не человек, то зеркало с абсолютной стопроцентной кривизной. Ну, кому-то это нравится, кто-то это воспринимает как неизбежность, а кто-то воспринимает как досадное недоразумение и вообще явление, которое очень здорово усложняет жизнь, потому что оно отвлекает внимание и позволяет и заставляет тратить часть своей жизненной энергии на поддержание вот этой вот равновесной связи. При этом ваше желание или нежелание не имеют никакого значения в данном качестве. Там надо. Все, надо. Проявив индивидуальный рунический код на древе Дросиль, ваш педагог показала вам о том, что должны быть каким-то образом включены в личную индивидуальную формулу равновесия руны, которые будут докомпенсировать по древу, докомпенсировать вас до целого, то есть целостность вы обретете внутри самого себя, для того, чтобы не иметь этих внешних недоразумений, внешних недомоганий. Но ну, а также ваша педагог вам наверняка рассказала о том, что просто взять и впаять в себя руны и в индивидуальный рунический код. Как бы это будет не совсем правильно. Да? Нет, если бы вы, например, жили бы в какой-нибудь там среде, например, христианской, то там можно безусловно взять какой-нибудь там псалом, прочитать его сто раз, ну и докомпенсировать себя, добить себе этой нужной информации. Не возбраняется, даже как раз наоборот приветствуется, потому что в христианстве Грегор говорит пользуйся, пользуйся моим инструментом, буш должен. Да? Не сейчас, потом. Я тебе сейчас ничего не скажу. Сейчас я скажу, что ты молодец. Но потом я тебе обязательно скажу и посчитаю, и счет выставлю, и все укажу. И проценты, и что, и когда. У меня контора пишет. С конторами там все хорошо. С бухгалтерией особенной. Не ошибается. Скандинавский мир ставил во главу своей системы понятие честности и чести. И так поступать, это разрушит самого себя изнутри. Это будет сразу термоядерный взрыв и все. И не будет. Скандинавской системы никогда и мы больше о ней не вспомним. Так поступать нельзя. Как раз наоборот, сама система будет говорить о том, что на любое взятие того, что тебе не принадлежит, надо иметь право. Ты либо это право, а зарабатываешь либо делаешь что-то со своим сознанием, чтобы это право у тебя появилось как естественное проявление тебя. И ваша педагог наверняка рассказала вам о том, что такое естественное проявление нам дано. Понятно, что это не лукавство какое-то, да? это вполне естественный процесс трансформации, который мы запускаем в себе, но этот процесс разрешен нам самим фактом присутствия в мире, в котором есть жизнь и смерть, в котором есть рождение и умирание. И если этот мир устроен на таких законах, то этот закон мы можем включить в самом себе и заставить недостающие руны родиться. Внутри самого себя и, соответственно, внутри проявить это рождение в окружающий мир. Как же можно осуществить это рождение? А для этого составляется вязь, руническая вязь, как соединение материнских рун, данных вам изначально. И в этом соединении происходит появление того, чего не было раньше неких дополнительных рун, которые являются естественным следствием такого соединения. То есть вы как бы поженили внутри себя эти руны. А что это значит? Вы приняли и факт судьбы своей, и факт имени, измененного или неизмененного. И самое главное, то, что вам диктовала золотая руна, это итоги. Это как бы ваш договор. Вы говорите, я понимаю эти итоги. И я буду добиваться их исполнения, я буду совершать реальные действия, первое из которых рождение. Я принимаю то, что было дано по рождению, я принимаю то, что мне дает социальный мир, в котором я живу, другого не дали. Ну, не дали. Я эти две силы принимаю, и эта сила рождает не только третью руну, но еще и дополнительный инструментарий, который мне поможет эту третью руну осуществить поможет мне ее добиться, мне ее достичь, проявить, выдать в реальный мир тот след, который фактически он от меня ждет. И наложив руны друг на друга определенным художественным способом, не по технологии, не по матрице, не по канону, а как положат на душу дисы, норны и прочие боги, которые находятся рядом с вами, вы увидели вязи те руны, которые вам не достают. И увидели, что они по древу занимают позиции уравновешивающего порядка. И я полагаю, это так. Ваш педагог должна была вам... И скорее всего, вы с ней уже проконсультировались относительно своих магических печатей. Потому что то, что вы сделали, это ваша индивидуальная магическая печать. Неповторимая. совершенно не ложная, потому что она родилась на естественном потоке рождения и смерти. Гармоничность этой самой вязи определяется только вами. Определяется только вами. Для кого-то гармония в симметрии, а для кого-то гармония в сложной асимметрии. И вы имеете на это право. Кто-то любит Матиса, а кто-то любит Пабло Пикасов, и тоже имеете на это право изобразить свою связь в стиле гармоничного Матиса или абсолютного, или сложно гармоничного Пабло Пикассо. Это ваше творчество, действительно творчество, потому что вы родили то, чего не было до вас совсем. А это значит, что в этом мире появилось одним уникальным качеством больше. И это качество вы сами. Опять же, если бы мы жили в какой-нибудь монотеистической ортодоксальной системе, на это можно было бы успокоиться, расправить гордо плечи, сказать, ай да я молодец какой, да? все быстренько начинают меня хвалить утром, днем и вечером. Но вот в, северном, в северной традиции боюсь, что до похолы еще работать и работать. Коллеги, работайте, работайте. Потому что то, что вы сейчас сделали, теперь нужно доказать. И доказывать вы будете реальными трудами, реальной работой, которая в нашем магическом ключе будет заключаться в том, что эта печать как некая конфигурация, новая конфигурация вашего сознания должна быть проверена и укреплена силами различных богов. Сила бога либо потечет через нее, либо нет, либо усилится, либо ослабнет. Нельзя сказать, что должно быть абсолютное принятие любого потока. Вовсе нет. В северном пантеоне боги разные. И несут они в себе разные функции, включают совершенно разные потоки, разные частоты. Работают на совершенно разных энергиях и, как следствие, включают разные состояния. Но если бы вы не сделали индивидуальный рунический амулет, вы могли бы столкнуться с неким искажением восприятия. Подходящий или неподходящий поток, он бы подходил бы под старую конфигурацию сознания. А это значит, что обеспечивал бы вам такую же прежнюю перекосшивость, только в более усиленной форме. Перекошенное сознание никогда не выходит за пределы внутреннего круга, то есть максимум, на что вы будете способны, это колдовство. Но гармонично составленная связь, которая подразумевает включение по всему древу Игдрасиль и отсутствие перекоса на нем, автоматически выведет вас на второй круг. Почему? Потому что на этом круге могут жить а только гармоничное сознание, б на этом уровне разрабатывается институт жречества. А то, что мы сейчас с вами будем делать, это умение общаться с разумами определенных богов. Значит, соответственно, нужно иметь сознание типа жреческого для того, чтобы этот контакт удался. Следовательно, внутри внутреннего круга останься вы там, вы ничего не достигнете. А то, что вы достигнете, это будет подтверждение перекоса и абсолютно неверное понимание, понимание чисто человеческое. Когда вы читаете Эдды, когда вы читаете какие-либо мифы, вы видите, будете видеть в нем то, что видят все другие. Останься вы во внутреннем круге. Вот написал какой-то идиот, что Локи не настоящий ас. И с тех пор куча поколений э, практикующих повторяет как попки это не очень умное заключение. Хотя Эдды перед ними, саги перед ними, открой, прочитай. Нет, зачем? Есть же интернет, там все написано. Разве интернет можешь говорить неправду? Что никогда. Никогда. И по-другому воспринимать не могут, потому что перекошенное сознание оно вынуждено некие куски информации воспринимать чисто на веру. Вот такая особенность да, есть у перекошенного сознания. Почему? Потому что нет той части, вот та часть разума, которая должна понимать иначе, она закрыта. Этим занимается как раз тот самый компенсаторный, кармический ваш партнер. Вот он как раз все понимает совсем по-другому. Он не может понимать, как вы, а вы не можете понимать, как он. Ну вот ну, в комплексе себя компенсирует, но рождается ли что-то в таком понимании? Не всегда. Но когда вы сделали свое сознание через индивидуальный рунический амулет абсолютно целостным и соответствующим структуре древа Игдрасиль, когда нет завала ни по какой четверти, ни по какой руне, Выход на второй круг работы, выход на второй круг мастерства уже не возбраняется, он уже разрешен. И никто не имеет права вам это дело запретить, но ну, при условии, конечно, если эгрегориальная система не найдет механизм, чтобы опять сделать вас перекошным. Что могло бы вам помешать, например, включить? нужные руны, появившиеся вторым, вторым планом в вашей вязи, и не дать вам добиться необходимой гармонии. Помешать могло бы неправильное понимание рун, которое вы проявляли на первом шаге, на первом курсе. Потому и нужен был такой длинный и очень тяжелый путь подгрузки каждой руны в свое сознание, чтобы никакая руна не обладала большей силой, чем другая. Ваше предпочтение здесь роли уже играть не должно. Коль уж вы пошли на посвящение и через Дагас соединили весь футарк, через какое-то время энергия текущая. Сквозь них должна была выровняться по всей цепочке. И нигде не должно быть ни застоя, ни затора при прохождении энергии. Вот такой рывок должно было дать вам посвящение. И полагаю, что оно именно так и поступило, поскольку каждый из вас отметил, наверняка отметил и, возможно, даже рассказал в коллективе, группы о том, что изменения в жизни пошли. Пошли? Пошли. И пошли весьма неиллюзорно. Это не кажется. Это реальные изменения, как во внутреннем, так и во внешнем пространстве. Никто не говорит о том, что эти изменения должны быть радужными. Они, возможно, не радужные, но они серьезные. Это уже не те игры, с которыми раньше с вами играли игроки. Игры, которые ни, ни к чему не приводят и никого ни к чему не обязывают. Они только делают вид, что они серьезные. Знаете, как дети во дворе играют в войнушку. Они играют серьезно, у них серьезно. Точки матери играют серьезно, в шпионов, еще в кого-нибудь, они тоже играют серьезно, абсолютно заболевая этим. Взрослые на самом деле детей мало чем отличаются, да, просто у них пространство игры немножечко побольше, чем у детей. А так все то же самое, они играют серьезно в свои собственные игры. Но вот те изменения, которые произошли с вами после посвящения, они действительно стали серьезными. Вот в этот момент, я думаю, что многие отметят, как будто закончилась игра, как будто закончилась какая-то ненастоящесть, да, можно так сказать, вот такое корявое слово, но оно четко очень определяет состояние до и после. Это не то, чтобы ты проснулся, это вдруг понимание о том, что игра дает результаты, и вот эти результаты уже начинают быть весьма ощутимыми, и эти ощутимые результаты подразумевают другую игру. В старую уже играть нельзя, с новым-то результатом уже нельзя играть в старые игры. Вот если вы проанализируете свой жизненный путь от момента посвящения к сегодняшнему дню, проанализируете, что произошло с вами в момент формирования индивидуального рунического амулета выравнивание по Игдрасиль, вы увидите те волшебные, можно так сказать, коррекции, которые вдруг произошли с вашей.